Ну что, друзья, всем привет! Сегодня будем мы дефектовать э, литрового хмырька. Будем смотреть, что у него э, с вариком. Будем менять масло. Будем менять масло в моторе, редукторах, в карабасе. Соответственно, будем смотреть, как настроена тяга на переключение КПП. Ну и, в принципе, все, все понемножечку. Сейчас пока будем начнем всего этого дела разбирать. Начнем, соответственно, с коробки. Сначала масло сольем, дальше потом полезем Uh, ну, заменим все, дальше порезаем вариаторы, все, в принципе, накатное, буду по возможности снимать, чтобы было понятно, что чего и как, uh, в каком все там состоянии находится. Ну, все. До следующего кадра. Чик-чик. По сути, решил я сделать обслуживание полностью, во все узлы залезть, которые возможно, чтобы один раз это сделать и больше туда не залазить. И буду знать спокойно, что это все дело отслужил. Итак, пробежимся, что, в принципе... Я успел сделать что мне предстоит, сделать, на что стоит обратить внимание. Значит, Сделал я, фактически уже, точнее уже был сделан свет. Его нужно будет доделать, закрепить в это места. Но есть проблема под названием. На фаре болтаются вот эти вот элементы. Надо будет что-то думать и крепить в боковые вещи. В боковые, в боковые крепления. Вот, в принципе, вот так вот выглядит фара. Вот она будет стоять, в треугольнике. Ну, это в планах, а дальше посмотрим, как это руки до чего дойдут. Так, это первое. Второе, что тут у нас дальше. Здесь в процессе все нужно будет оплоснуть, помыть. Просто грязюка еще после покатухи не помытая. Ну, в принципе, просто на улице сейчас снег. Решил уже, ладно, залезть все это сделать. Прочистил, пропылесосил, заменить фильтр воздушный. Ну, это ладно, все мелочевки. Пройдемся по вариатору. Вариатор я весь раскидал здесь. Что обнаружил? Обнаружил, что здесь вот это колечко нужно будет поставить, потому что оно уже все превратилось в путь. За счет этого не вращается ведомый шкив. И, соответственно, передача, заметила, что включается не очень хорошо. Ну вот, из таких моментов ремень у нас в достаточно хорошем состоянии. Оригинальный еще походит. И достаточно долго еще походит. Главное соблюдать ротейшн. Ну ладно, это опять мелочевки. В связи с таких вещей, на что стоит обратить внимание, такие самые более-менее, наверное, геморройные. Гемороины. Так, что тут у нас? По факту э, у нас лифтил, лифтил вот этот рычаг. В нем сдохли все подшипнички. Вот эти я их не буду показывать. Ну, блин, заморочился уже. Вот. Соответственно, заодно я прошприцевал он той замечательной штучкой. Эти подшипнички, чтобы они дольше ходили. Чем больше там смазки, тем меньше воды, тем дольше они ходят. Ну и, соответственно, прошприцевал все вот эти элементы. Все вот там прошприцевал самое главное не забываем карданы их прям обильненько прошприцевал ну соответственно, коль я вытащил привода вот эти элементы все, то есть в почистил снова смазочки вот такой набил, чтобы создавался масляный клин далее вот эту всю защиту я удалю, вот один часть уже снял потому что из-за нее достаточно много грязи набивает и вот тут вот было дело такой аж пыльник провернула. потому что трава наматывается если его вовремя-время покатухи не убрать то у нас, соответственно, будет вот так вот пыльники проворачивать и может порвать. Соответственно, здесь снял. Станет с другой стороны. А так у нас вот примерно все как-то в таком виде. Переходим сюда. Сейчас здесь точно такую же операцию проведу. А, здесь все прошприцую, проделаю. Также здесь прошприцовать. А, опять же, здесь тоже почищу стареньки. Дальше нужно будет снять. Что-то тут. А. Эта часть дребезжит, надо будет выиграть, посмотреть, искат гасители почистить, проверить. В целом, как бы, в общем то таких мелочевов, как бы больше всего, больше часть прикрутить, обслужить. Но заодно сейчас этот как раз подшипничек. Нужно будет пошпресовать. Но по виду такой, как будто ему стоит заменить. Но не люфтит. На удивление не люфтит. Не люфтит. Но как-то так. Ну. До новых встреч. Дальше покажу, что получилось. Итог гол. Вот такая вот красота сейчас. Считаю жопы нет. Все разобрано. Дальше передок буду разбирать. Так. Короче, решила я значит, заменить трос, потому что тросу абсолютно пиздец настал помимо всего прочего лебедку надо обслужить потому что она любит обслуживание, тем более ты супервинчик с Эли 3000 достаточно хорошая лебедка, но она любит чтобы ее обслуживали, полностью набили смазки, чтобы она фактически у нас не получилось такое, чтобы она водичка напилась и потом где-нибудь в самый ненужный момент приказала долго жить Собственно говоря, вот такие вот дела. Так что дальше продолжим. Кстати, у меня спасает очень вот такой гайковер Трайоби. Двухамперный. Он 400 ньютонов крутит, как заявляет. Насколько это так? Хрен его знает. Ладно, суть не об этом. Дальше у нас что? А, кстати, я хотел сказать самое важное. Соответственно... Вытащил я все подшипники, они не люфтили в одном рычаге, а в другом люфтили. Но, когда я все их вытащил, они все, в принципе, были закисшие, то есть они не работали. Поэтому, если у вас нет люфта, но вы, в принципе, понимаете, что вы давно поплавли, разбирайте, меняйте их. Также ступичные все я прошприцевал. Посмотрим, сколько они еще проживут. Вот. В целом, как-то все это выглядит вот так. Все прошприцевал. Также смазочку саленчик сразу забил. Чтобы он на сухую не крутился. Да и, в принципе, он создает масляный клин. Дальше движемся, что тут у нас. Что тут у нас, что тут у нас. Дальше, в принципе, все по будет обслуживаться. Что у нас там останется еще из таких вещей? А... Вышел у строя. Переключатель ближнего и дальнего света. Ведь все кнопки работают. Но это не работает. Короче, вышло из строя. Приключилась такая фигня. Сейчас покажу. Почему-то расплавилась дорожка одна вот такая. Там стоит под этой штучкой пружинка. Вот как вот здесь пружинка. И она фактически при переключении света переключает и замыкает контакт это дело, конечно, очень весело, но оно не работает. Короче, э -э -э заказал его. На следующей неделе заберу. Поставим, подключим. Честно говоря, геморрой вот там большой. Так вот Этот переключатель вытащить будет. Возможно, я просто здесь заменю. Просто выключатель поставлю, подключу его и в принципе забью. Потому что здесь, наверное, все-таки вроде все достаточно неплохом состоянии, скажу, что здесь надо будет требовать небольшого такого обслуживания, под закиши и за влаги. Бирпишки Такие... страдают этой фигней, ну, что поделать, все почистится, легонечко пошкурится, все сделается, ну, в принципе, дальше по накатам нас пойдем. До встречи в следующем кадре.